Сейчас расскажу вам про гильзы для прокладки электричества. Это вот такая двухстенная труба 63 диаметра с протяжкой. Здесь ничего сложного, кондуктор, к нему подвязываем кабель и за другой конец тянем и затаскиваем кабель в дом. Давайте покажу вам, как уже реализована протяжка кабеля. Здесь у нас введен в одной кабель. Вот он находится у нас в трубе. Собственно, все. Дом можно подключать к электричеству. Этот кабель достаточно подвести к щитку и подать питание. И в доме будет у нас электричество. Данный тип сетей под электричеством мы закладываем на глубине 0,5-0,7 метров от поверхности грунта. Перед вами сейчас ПНД-труба 50 диаметра. Это у нас гильза для прокладки водоснабжения в дом. В эту гильзу мы впоследствии заведем трубу 32 диаметра, которая впоследствии будет у нас является трубой водоснабжения для данного дома. Подключаем эту трубу к скважине, и у нас в доме появляется вода. Труба водоснабжения у нас закладывается на глубину а, метр семьдесят поверхности грунта, чтобы исключить промерзание водоснабжения. На объекте «Северной жемчужине» мы с вами видели, когда сети у нас уже готовы, они уже в бетоне, в готовой конструкции. Здесь же у нас сети находятся еще на стадии котлована, они уже, в принципе, готовы. Вокруг них уже будет связан весь армокаркас нашего фундамента. Вот так они сейчас у нас, грубо говоря, торчат из земли. Это также у нас гильза под электричество, гильза под водоснабжение. Гильза под водоснабжение здесь дополнительно по желанию заказчика утеплена что, в принципе, не возбраняется. Мы с вами сейчас находимся в котельной. Можно сказать, что мы уже сменили этап прокладки сетей. Там мы прокладывали сети под фундаментом. Сейчас мы уже вышли в закрытую коробку дома. Но здесь у нас также присутствует наша труба водоснабжения и разводка водоснабжения по дому. В котельной у нас, естественно, предполагается котел. Его пока нет. Сейчас мы на стадии монтажа сантехники, разводки трубки сантехники. Перед вами сейчас коллектор. Наверное, возникает вопрос, для чего же столько труб? Труба водоснабжения у нас одна, а потребителей воды в доме много. Это все краны в помещениях, вся сантехника потребляет воду. Соответственно, на каждый потребитель нужна, нужна своя труба. А на данном объекте у нас, грубо говоря, два отдельно стоящих здания друг от друга на одной плите. Между ними проход по улице, и чтобы завести трубы отопления в соседнее здание, мы приняли такое решение привести их через теплое перекрытие, чтобы исключить теплопотери сейчас находимся с вами в помещении куда у нас вышла наша канализация здесь уже выполнена внутренняя разводка по дому здесь уже используется чуть-чуть другая труба вот она серого цвета там у нас наружная труба была оранжевого цвета но с диаметр здесь также соблюдается 110 и вот у нас пошел переход с 110 диаметра на 50 Эта труба уже идет непосредственно ну например к раковине она уходит в то помещение вот эта труба Труба у нас выполняет роль вентиляции канализации. Она у нас уходит на кровлю. Там оставлено технологическое отверстие. Дальше смонтируем эту трубу и там на крыше будет красивый грибочек такой, через который будет весь воздух высасываться из этой трубы и удаляться наружу. Сейчас мы с вами переместились в санузел. Здесь вы видите у нас уже в стене выведенные водорозетки под холодную и горячую воду. Здесь у нас будет душевая конкретно здесь И здесь можете подойти поближе Покажу вам, здесь устроена ну, подводка устроена под сливной трап Внутри также находится та же самая оранжевая труба 110, что показывал вам раньше И вот от нее выстроен такой отвод под сливной трап То есть вся, вся вода из душа будет сливаться вот сюда а Сейчас мы с вами находимся в помещении, где у нас будет располагаться распределительный щит электричества по дому а, вот здесь уже выведена вся а, наружная электрика, которая также расходится по своим помещениям. Вот у нас а, эта гильза ДКС 63 диаметра, про которую вы говорили с вами на фундаментах. Вот через нее будет заходить а, питающий кабель в дом.